Привет, аудитория! в эту субботу у нас пройдет очередной турнир UFC Fight Nights, очередные убойные ночи UFC. Рассмотрим бой основного карда в полусреднем весе между Андрюхом Фиалео и Мигелем Баеза. Ну, Андрюха Фиалео 28-летний португальский боец смешанных единоборств, который в профессионалах провел 19 боев, 14 из которых одержал победы. Ну, это его второй бой в UFC. Первый он проиграл Мишке Перейре Этот бой мы, кстати, рассматривали И в нем зашла довольно-таки хорошая ставка На то, что Перейра выиграет решением судей Ну, с хорошим коэффициентом, не помню точно Но что зашла в факт И что с хорошим коэффициентом тоже Ну, правда, Андрей Очень неплохо смотрелся В этом бою, особенно в первом раунде Даже получилось потрясти Перейру Ну, ну так, Фиалия, в принципе, смело можно назвать финишером, так как в 11 из 15 победных боев он досрочил своих соперников. Это боец ударного стиля ведения боя, базовый боксер, хороший у него ударка, тяжелый панч. Ну, правда, довольно-таки и однообразный у этого товарища стиль. Плюс есть проблемы с функциональной подготовкой, что, в принципе, на вот таком уровне UFC надо однозначно решать, потому что в топу он, а, учитывая его борьбу, а плюс еще хреновую функционалку, он не попадет, это точно. Ну, я думаю, что Андрюха не дурак, и эти вопросы он однозначно решает. А, ну, в принципе, еще нельзя назвать его универсальным бойцом, потому что... Уровень борьбы, как я уже говорил, и у него находится на довольно-таки низких показателях. И в довесок к минусам бойца можно добавить тот факт, что он почти не работает ногами. Ну, точнее, ногами-то он работает, но битьями особо не пытается. Вылетает, конечно, иногда корявенькие удары нижними конечностями, но по-другому это назвать, язык не поворачивается в принципе. Ну, у соперника Миги Боэза... 29-летнего бойца из США тоже довольно-таки неплохая стойка в профессионалах он провел 12 боев, в 10 из которых в принципе выиграл, можно называть его универсальным бойцом есть у него какая-никакая борьба, имеется черный пояс по бразильскому джиу-джитсу, но тем не менее предпочитает проводить свои бои он в стойке, где также может похвастаться неплохой удар, как я уже говорил, и хорошим панчем Наверное, не ошибусь, если назову его финишером, так же, как и Фиаля, так как львиную долю своих побед он выиграл досрочно. Это новичок UFC, не может он похвастаться хорошей позицией, так же, как и Фиаля, ну, кроме, разве что, Пензинибия, которому он проиграл в позапрошлом бою. Вот, что еще? Ну, больше особо, наверное, по нему нечего сказать. Ну, а что я буду думать, э, или делать по этому бою. Ну, во-первых, это будет э, бой довольно-таки интересный, потому что все-таки в октагон выходит два финишера. Но... По поводу победителя, ну, хоть боеза вроде бы универсальный боец, для рычагов для победы вроде бы у него как больше, но, тем не менее, все равно в октагон он приходит за нокаутом. И, вероятнее всего, бой будет он проводить все-таки в стойке. И что-то мне подсказывает, что в стойке все-таки получше будет выглядеть как раз-таки Андрюха. Как раз-таки за счет своей мощи и постоянного поддавливания своих соперников фиалия может вполне выйти победителем из этого противостояния. Все-таки Боэза это неудобный Пирейро, более предсказуемый. Я думаю, что Андрюха вполне может навязать свою игру и победить. Ну а по коэффициентам можно тут в принципе присмотреться как раз-таки к победе Андрюхи за коэффициент 2, что очень-таки неплохо. Ну других вариантов коэффициентов на ставки на момент записи видео букмекер еще не показал, поэтому подписывайтесь на Телеграм, ссылка закреплена в комментариях. В первом комментарии. А там я ближе к бою выложу варианты другие. Ну, а вы же оставляйте свои комментарии под видео. Может, что-то вы интересное подскажете мне по этому бою. Все-таки соперники довольно-таки малоизвестные. Вот. И разбирать их довольно-таки сложно. Вот. Ну, а так стараюсь сделать для вас адекватную аналитику, подбирать интересные коэффициенты. Все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!